Поехали. Вот, теперь следующий этап развития компании. Значит, с патентами я уже, три основные патента я уже закончил. Теперь э, я сам буду готовить устав, а потом э, он же будет зарегистрирован не в России, а в Швейцарии. Хотя по поводу Швейцарии я еще точно не решил, потому что там нужно э, долгое время. Но требуется пройти все инструкции, и потом все еще... Ну, в общем, предприятие будет зарегистрировано, я думаю, что уже в конце недели. И там же я в этом уставе, я введу, самое важное, это контроль. Потому что это... Пока я вижу, пока жесткий контроль должен быть, тогда будет все нормально. В дальнейшем, вот это акционерное общество, народная энергетическая компания. People Energy Company. Как и по-итальянски? Так и есть. Персона. And you, Regante, not Regante, this new, new company, brand, this company. Тут э, по России, да, основная цель это открыть реки. И мы это будем делать. Когда здесь появится начальник технического дела, вы вдвоем сядете, я вам дам направление, что вот, допустим, вот это мотор, такая пилотная установка, она же будет здесь. С этим мотором поймаем как раз фазу, но я сейчас не об этом. Э, так как я умею составить план на 7000 лет, это значит, я могу должен был предвидеть э, прочие э, всякие там плюсы-минусы. Это я все знаю. Все хорошо. Никакого воровства нет. Это просто э, идет в нужном направлении. Важен факт один – это фазы. Их нужно ловить. Что мы сейчас и сделаем. То есть до этого я видео показывать не буду. Когда поймаем фазу, я уже буду показывать факты. Теперь. НЭК. Основная цель, вот прям первая, это река Печера. Потому что именно на ней стоит дамба, которая перекрывает реку. Все помнят, как комсомольцы и их партия хвалили план Гойл-Ро и потом начали перекрывать все реки. Результат какой? Рыбы нет, еды нет, урожая нет, воды нет. Без воды урожая нет. Вот я Элина, это наш представитель, который мы тоже оформим как бренд в Сибири. Бренд нашей компании, но он в Сибири. Вот она сделала такое. Я эту ссылку прицеплю в описании. И здесь рассказывают, как И полностью все, как Ленин убивал людей. А Ленин по-прежнему еще такой уважаемый человек, который лежит на залее, Троцкий и так далее. Вся, э, все лучшие мужики были убиты. После чего. Вот начиная с 20-го года, были, начали перекрывать реки. А до этого, еще пока, вот белуга и осетр. Самая популярная фотография. 6 метров длиной рыба. Поймали рыбы, еды полно у всех. Одна рыба, фиш, 6 метров лунго. Москау. 21 год. Вот он. Вот это сами можете посмотреть, так чтобы вы знали, что такое. Не хочется плохих слов, говорит, но тупость и этих начальников. И возникновение ученых. Кто такой ученый? Мужик в халате. То же самое, доктор. Кто такой доктор? Вот она рука. Энергия возникает ниоткуда. Как она работает, эта рука? Доктор знает, как он может ее вылечить, если он не знает. В этой руке работает двигатель внутреннего сгорания, в кавычках, потому что здесь нет расширения, нет взрыва. есть здесь самоорганизованная структура, подключенная к каждому генератор, точнее так, Каждый атом имеет ядро, а ядро это генератор. Вот генератор работает всегда. А мышцы это э, цилиндры и поршни. Вот чтобы эти цилиндры и поршни, топлива не надо. Нужен вакуум. Нужен э, такой материал, который сам расширяется, уменьшается в общем, проще никуда нет. Но когда появляются люди в халатах, которые тут же начинают уважать, потому что они знают новые слова, какую-то терминологию, а э, с, саму истину или начало никто не знает. Вот результат такой. Еды нет, воды нет. Это к чему мы с на это рассказываем? Потому что если мы не, не организуем правильно и не построим дом потому что дом это государство чтобы государство работало денег не должно быть совсем должны быть э, эти Курдиано. единица измерения то есть рубль это как в школе Пришел, выполнил работу, тебе ставят оценку. То же самое. Банкноту дали, и ты ее можешь точно так менять на другой товар. Если это валюта. Поэтому вот вторая цель. Банк. То есть мы, нам никто не сможет запретить. Потому что мы есть источник. А без источника жизни нет, тем более в нынешнее время. Просто наша первая цель, мы уже все приготовили. Лодка э, стоит, вот мы в нее поставим вот такой мотор. И вместе с этим возобновим, там же еще и верфь есть. Хоть он и маленький заводик, но он начнет работать сразу же. И привлечем итальянцев. Вот там есть, что Джани не знает. Потом. Обеспечение валют. Опять, что такое обеспечение? Это то, что можно продавать. Это то, что хочет купить каждый человек. Даже тот, у кого нет денег. Но чтобы это все организовать, я же не могу сразу делать все. Я сейчас буду заниматься уставом, а технический отдел будет заниматься изготовлением. То есть нам нужны факты. Факты работающих генераторов, электростанций, лодок. С автомобиля будет тяжелее, потому что бюрократия полная. Ну, я думаю, что да, итальянские они уже давно. Но вот в чем факт. Я сильно долго итальянцев, этих инвесторов, держать не могу. Потому что они могут сделать предложение, от которых я не смогу отказаться. Поэтому вот все это дело нужно вместе. Нужно как-то организовать весь коллектив, всех акционеров. А потом уже я смогу... Да не то, что снова я в уставе напишу, чтобы балансировка, потому что важные люди именно те, кто начали, те же акционеры, которые начали, чтобы они потом, кстати, вот, вот после этого устава, да, процент по акциям будут получать не только в рублях, тем более лучше всего в евро. Может быть, я буду стараться перевести всю финансовую систему на евро. Но еще раз, в России тяжело. Там самая первая причина, это того, что ничего русского нет. Все американское. Центральный банк американский. Через три посредника. вот И предатели вокруг него. А также законы. И все они имеют такую основу отжать одно слово отжать бизнес. Кстати, в Италии тоже есть такая вещь. Есть, есть. Вот долго рассказывать смысла нет. Значит, план вот такой. Я так думаю, чем быстрее зарегистрировать, тем лучше, правильно? Ну, да. ну тогда и все. Я сейчас еще... Вот э, эта церковь... Э, э, сан, сан, Никола. сан Никола Архангел. Это самая высокая точка Италии. Сан микеле Ты знаешь, что Франчески, его жены, родители перед вами, там золотая, поехали в Америку, заработали денег и в часть денег отдали в церковь. А церковь сделала так, из золота, написала, чтобы вот обоюдная благодарность. Это необходимая вещь. Если нет благословения, ничего делать не надо. Вот на этом все.